Друзья, всем привет! Спасибо, что нашли время заглянуть на наш канал. Перед началом просмотра этого видео не забудь подписаться и нажать на колокольчик. Вам не сложно? А нам будет очень приятно. Всем приятного просмотра! Президент Украины Владимир Зеленский призвал белорусское общество к диалогу, терпимости и отказу от уличного насилия, но предупредил, что диалог может быть трудным. Он считает, что только широкий диалог может обеспечить гражданам страны выход из нынешнего тяжелого кризиса. Так он прокомментировал протесты в Белоруссии, которые вспыхнули после объявления предварительных результатов президентских выборов. Он назвал очевидным то, что не все граждане согласны с этими результатами, и напомнил, что легитимность власти базируется исключительно на доверии. Сомнения же в таких масштабах — это прямая дорога к насилию, к конфликту, к общественному протесту, который нарастает. Что мы сейчас, к сожалению, и наблюдаем, — написал президент в Фейсбуке. Зеленский считает, что взаимопонимание в обществе может сохранить независимость Беларуси и обеспечить ее дальнейшее движение к свободе и демократии, иначе продолжится эскалация насилия. Президент Украины призвал соседние государства максимально придерживаться общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов и постараться обеспечить собственному народу его права и свободы в полном объеме. Украина и я лично крайне заинтересованы в том, чтобы Беларусь была по-настоящему независимой и демократической страной с сильной экономикой и стабильными общественными отношениями. Беларусь — наш ближайший сосед, и поэтому нам совсем не безразлично, что там происходит и что будет с нашими друзьями далее, — добавил Зеленский.